Привет YouTube снова на канале Артем Фокс Ледер. Очередное видео по кожаной тематике. Небольшая работа. Я ее назвал Дневник Лорда Винтерфейла или Дом Старков. Многие уже догадались, это знаменит по знаменитой франшизе. Игра престолов, надо сказать Посмотрел я все сезоны Только в этом году И очень понравилось Сюжетная линия Именно съемки, спецэффекты Все понравилось И вот на таком подъемной волне Впечатлений, скажем так Вдохновления небольшого Я решил сделать Дневник лорда Винтерфелла вот, с гербом Дома Старков. Работа выполнена из итальянской кожи премиум класса. Растительного дубления. С камерой проблема тут у меня так. Окраска вручную. Fibings Professional краски черный. Вот такой вот орнамент, теснение. Все вручную. Шикарно сюда подошел. Прям вот именно для дома старков. Вот, прекрасный узор такой. Прям получился тут, как хвостовики перьев. В то же время острые углы наподобие клыков волка но все классно мне прям нравится самому делал для себя но как известно многие другие работы тоже которые я для себя делал в принципе при большом желании покупательской способности могут быть проданы ну, так и данная работа сейчас я второй день просто любуюсь и она у меня стоит на в книжном серванте, книжная полка за стеклом, значит шкаф книжный, и вот она у меня как картина вот таким образом стоит. Ну, шикарно получилось, честно говоря, я очень доволен. Значит, давайте конкретно по работе. Давно не снимал видео, уже немножко отвык. Значит, барельеф в виде герба Старков Сделал я вручную. Хотел заказать сперва у знаменитых ютуберов, мастеров прекрасных, своего дела. Вот. Рок хотел у Алика заказать. А -а -а -а -а. Работу хотел на станке заказать у Арамиса. Но как-то так у людей много работы, не получилось, ну и неудобно навязываться как бы я решил попробовать себя свои силы скажем в резьбе по рогу это рог лося конкретно данный рог был найден более ну скажем так не более пусть будет около 40 лет назад в Сибири западной вот моим дедушкой Царством небесное поэтому Памятный подарок вдвойне, как бы для меня. Вот, прекрасно сохранился рог. Пару советов мне Алик дал по работе с рогом, подготовке его. Вот. Спасибо, Алик, если будешь смотреть это видео. Значит, ну, в принципе, работой я очень доволен. Как в целом, так и по барельефу. Рог был не прямого, а не плоский такой, не прямой формы. Значит, он был, как вы знаете, рога, они имеют форму волнистую, изогнутую. И я постарался обыграть, на мой взгляд, очень удачно его природные изгибы. Значит, голова получилась немножко как повернутая на вас, если смотреть прямо них держать перед собой. То голова немножко повернута. И такой 3D-эффект шикарно получился. То есть здесь полностью сделана пасть открытая, а не просто плоская часть с одной частью пасти. И вот уходящие так на нет. Не знаю, все отсвечивает, наверное. Боюсь, что будет плохо видно. Все было заполировано в итоге. Ну, получилось шикарно. Вот, вы слышите, да? Шикарная растишка. За это отдельное спасибо. Еще раз говорю Владиславу за растишку. Вот. Прекрасно обрабатывается, прекрасно себя показывает. Ну что ж, давайте откроем. Крепление я решил сделать вот такого плана. И необычно, и самобытно, в принципе, интересно. Значит, Внутри, внутри у нас проклеена свиной кожей, но перед тем, как приклеивать свиную кожу, была сделана проставка из картона, тоже проклеена. В связи с этим все нюансы которые выходят на тыльную сторону они не видны они все скрыты То есть получилась такая книжная обложка твердая плотная шикарная Значит, специально для данной работы я заказывал внутренности вкладыши обошлись они скажем так недешево но как говорится эксклюзивная работа того стоит вот такую вот бумагу можно было заказать без пролиновки но я подумал что удобнее будет пользоваться когда все-таки будет разлиновка сделана но вот именно крафт чтобы качество было бумаги вот такое значит само крепление сделано под состаренную латунь не знаю видно или нет но вот покрыто лаком открывается все очень удобно вот такие вот лапки по сторонам сейчас поймаем фокус ага. вот так нажимаем и открывается пожалуйста можно менять сменные блоки также легко закрывается также такие вот отсекатели я приобрел пластиковые очень удобные ну во-первых чтобы не пачкалась кожа во-вторых, его можно вставлять и куда-то в середину, если вам нужно отсечь какую-то часть дневника для каких-то работ, там, разграничить и так далее. Такой же отсекатель у нас и сзади. Также я да, дополнительно прикупил вот такой вот карман на замочке. Сюда можно какие-то документы ложить, еще что-то. Ну вот, в принципе... Это походный вариант ежедневника. Я думаю, он будет не лишний здесь. Здесь также у меня вставлена картонка. И с обратной стороны клепки. Вот. Они не видны снутри. Они все скрыты под вот картонкой. Получилась у меня такая настоящая книжная обложка. Плотная. Вот. Изначально. Она немножко под натяжением еще не прилегла. Не держит, имеется в виду, вот так вот не прилегает. Ну, По работе всего лишь два дня. А кожа имеет свойство подтягиваться. Одевается все легко, закрывается. Один и второй. Все очень легко. Вот такая шикарная работа. Дневник лорда Винтерфелла, дом Старков, сегодня у меня на канале. Повторюсь, при большом желании вы можете приобрести данную работу. Но вот пока она у меня стоит, я ей просто любуюсь. Но я так думаю, что очень уж больно мне хочется все-таки, действительно, как она и задумывалась, оставить ее себе. И, скорее всего, так и будет, но, опять же, кто-то, если захочет, может быть и успеет ее приобрести. Можете заказать на заказ со своим орнаментом. Ну, Порогу лося я могу еще, конечно, есть у меня еще материал, я могу еще что-то выполнить. Но это уже надо будет в индивидуальном порядке подходить, смотреть. Как что, что вы хотите. И так далее. Скажу. Единственное, что <смех> обрабатывал рог в домашних условиях. На балконе. Значит, первый день мне надо было отрезать. Ровную плашку от рога. Расчленить ее пополам. Вот, выровнять все это вручную. Никаких у меня гриндеров ничего нету. Конечно, это время занимает. Но вот денек у меня ушел. А на. Сам рисунок, ну, скажем так, в течение двух дней, но ну, не полных дней, я работал над самим изображением. Все соседи в доме подумали, что я открыл стоматологический кабинет у себя на балконе, потому что звук был в бормашинке характерный и запах... запах обрабатываем рога, кости вот у зубного стоматолога, ну так это вот одна сотая того запаха там столько врач не вырабатывает зуба сколько вы здесь будете обрабатывать то есть конечно пыли было очень много, вони даже назовем так, было очень много вот, Но в принципе при большом желании все это можно выполнить ну вот, наверное, и все. Работа будет добавлена на... в группу ВКонтакте в мою, ссылочка под видео, в альбом в наличии, также и в общие альбомы в раздел обложки. По вопросам приобретения и заказу пишите личное сообщение в группу ВКонтакте, личное сообщение там именно на мою страничку. Вот. Либо личное сообщение на YouTube. Можете также писать личное сообщение в Instagram. Все ссылочки будут указаны под видео. На сегодня это все. Всем пока, до новых встреч. Увидимся YouTube.